Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить медовый торт. Я не знаю ни одного человека, который не любил бы его. Тонкие медовые коржи и крем-чиз. Ммм, вкуснятина. Давайте попробуем. Для торта нам потребуется 2 яйца, 3 столовые ложки меда, 2 чайные ложки соды, полстакана сахара, 3-4 стакана муки. 100 грамм сливочного масла и щепотка соли. Для крема нам потребуется пол килограмма творожного сыра, сливки кулинарные 20% 250 грамм и сахар по вкусу. Яйца смешиваем с сахаром и солью, слегка взбиваем венчиком. Добавляем сливочное масло, мед и соду. Ставим на газ на водяную баню и постоянно перемешиваем, пока масса не увеличится вдвое и не станет пышной. Снимаем с огня и добавляем просеянную муку. Тесто должно получиться мягкое и липкое. Оставляем тесто остыть до комнатной температуры. Раскатываем тонкое тесто и выпекаем 3-5 минут при температуре 200 градусов. Вот такие коржи у нас получились. Теперь будем готовить крем. Для этого мы смешиваем творожный сыр и сливки и добавляем сахар по вкусу. Собираем торт. Вот такой вкусный медовый торт у нас получился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приятного чаепития!